Здравствуйте. Так. Ага. О, уже 14 человек. Привет. Всем привет. Пишите, подключайтесь, подключайтесь для прямого эфира, пообщаемся с вами, поговорим. И в 20.00 по Москве сейчас на ютубе будет эфир. Так, посмотреть, пишут вот, так, пожалуйста. Добрый день! Кто-то улетел, пришел и ушел. А, вероятно, связь как-то это рухнула. Так, приветствую. Привет, привет. Он спал. Ну да, привет из Саратова. Кого всегда приятно слышать и видеть, и слышать. Это хорошо, это очень здорово, что всегда. Это вообще очень хорошо. Так, здравствуйте. Вячеслав скажите, этот вирус существует, нет? Стоит ли опасаться его? Нет, ну, безусловно, этот вирус существует, конечно же. Что же вы думаете, такое огромное количество людей сидит и выдумывает, что как, может быть, выдумывают какие-то вещи, которые, так сказать, политические или экономические и так далее. А вирус существует. Стоило ли делать такую изоляцию? Я тоже не знаю. Понимаете? Так, Слав, ты, похоже, на самоизоляции килограммы лишние набрал. Нет, это просто эфир в Инстаграме. Экран, камера близ, близко очень к лицу. Так что в Ютубе, как включимся, увидите, что это не совсем так. Я вроде ни одного лишнего килограмма не набрал, я взвешиваюсь. Такие вот дела. Так, смотрим. Вячеслав, когда разместить свою форму фото в пограничной форме? Ну, 28 мая, наверное, самое оптимальное время будет. Здравствуйте! Здравствуйте, Вячеслав! Здравствуйте! Я с вами уже с 2014 года. Очень приятно. Под ником Эдуард Коновалов. Очень. Хорошо, я помню. Да, под ником. России. И что с вами будет народовластие и победа будет в этой стране. Надеюсь. Спасибо вам огромное. Если бы у нас было много таких, как вы, соратников, я думаю, что вы давно бы уже победили и все бы это сделали без единого выстрела. Ну, Важно, да, чтобы люди, люди были думающие и умеющие влиять на других людей. А у нас получается так, что Думающих людей вообще в России очень мало, к сожалению. Ну да, я с вами полностью согласен. У меня за эти годы, что я вас слушаю, как говорится, и делаю все рассылки среди друзей, все. ну я считаю, главная победа у меня это то, что мои члены семьи сейчас на нашей стороне. Это и сын, и дочь, и зять, и жена. Вот это вот. фурева, Сапы настоящие. Вот они это здорово. Были, они были глухими ватниками. Они говорили, что вот, да, там Владимир Владимирович и все прочее. И друзья у них такие же были, окружения. Но все-таки мы, мы, мы победили, и они на нашей стороне. Это еще одни наши соратники. Моя семья полностью. Вот это очень здорово. Вообще, это самая главная победа. Представляете, если бы такой же аналогичной победы добились все в России, то все, и проблем бы не было. Всего мы бы победили, если бы у каждого семья думала так же. Так что огромное спасибо вам. Как вас зовут? Меня Эдуард звать, Эдуард. Я Эдуард. много лет прожил, да, в Сибири прожил я практически всю жизнь свою. Я на пенсии, мне 59 лет, ну, у меня бредный штат, в шахте работал и все прочее. Потом вот сейчас в Петербурге нахожусь год, но ну, у меня маленькая авария была, онкология, да, плюс меня ДТП сбивало, я как-то писал вам. Ну, выжил, выжил, выжил, потому что я настроен, что, ну, мы победим. Здоровья вам прежде всего, конечно, и позитивного такого настроения, чтобы мы все вместе знали, что мы победим, а это заставляло, побуждало нас к жизни, это очень важно. Спасибо даже здесь, даже здесь еще минутку, буквально секунду задержусь. В да, да, пожалуйста, работ... пожалуйста. В Сибири как-то, как говорится, на своей родине я работал, как говорится, махая с шашкой и все прочее, среди друзей и прочее, как говорится, двигая нашу идею, борьбу с Путиным Вовой. А здесь как-то начал потихонечку, то в спортзале, то еще, и настроение-то людей... Так же адекватно становится именно, что что-то надо делать, надо менять, менять это. Я гляжу, хоть город большой, конечно, тяжело подается. Это не Сибирь, где, как говорится, люди, можно сказать, бедствуют, выживают. Здесь более-менее, как и в Москве, и зарплаты у них, как говорится, и возможностей было. Но буквально вот за год, за год, я смотрю, что настроение людей меняется. И меняется в лучшую сторону, в нашу. Так вот, вот. То есть, тезис о том, что самый главный лучший этот революционер – это Вова Путин, он, в общем-то, работает. Да? Вова Путин оказался лучшим, гораздо лучше, чем мы с вами, революционеры, и устроил все так. Ну вот, нам, нам бы тоже чуть-чуть поднатужиться, потому что самый последний момент нужно перехватить у него это все, иначе он... Все это свалит, вы понимаете, в яму, и тогда уже мы ничего не сделаем, уже все развалит и уничтожит. Вот глядя по окружению, да, и сравнивая, как говорится, ну я помню и 90-е годы, и как забастовки начинались, ну что я в Шахте работал в те времена, и как что, и как войска там вышли, когда почты хотели объявлять, тогда, как народ вышел защищать якобы наше правительство и, и наш Белый дом. И вот, судя, что было тогда и сейчас, если бы было бы сейчас так же, как в те года, в 90-е, как говорится, армия стала на сторону народа, можно сказать, то народ не пошел бы защищать ни одного путинского, как говорится, ни мэра, ни губернатора, никого. Он бы, наоборот, шел вперед танков, чувствуя поддержку такую за своей спиной. Это вот... Мое личное мнение, может быть, оно и неправильно, не знаю. Ну, так, так и есть. Так и есть. И еще, и, и еще один момент, вот расскажу я вам. Я вам как-то писал давно-давно, когда там начинались эти события, что вы шли Победоносцев, это мне сон приснился, что вы шли поб, ну, по, по, победно так вдоль легионов, вдоль ряда легионов, но... Я вам сказал, что мы победим, потому что у меня многие сны, как говорится, ну, бывает такое, может быть, у вас было с детства, видишь во сне, а потом это все происходит. Но я маленько слукавил, не сказал до конца, что ушли немножко прихрамывая, но победа была за нами. И так и получилось, вот народ не поддержал многие-многие, но все равно победим, это будет так. Победа будет за нами. Спасибо огромное. Да Всего доброго, революция. я Спасибо. Задерживать, может быть, еще там. Но я рад, что я вас за эти года все-таки вот немножко хоть да пообщался. Всего доброго. Да, Эдуард, выходите в эфир, и вот когда у нас по воскресеньям, сейчас вот будет в 20.00, если будет и возможность, приходите, пообщаемся. Очень позитивные вы. И здоровья я вам еще раз желаю и семье вашей благополучия. Счастливо. Всего доброго. Постараюсь. Так, дядя Слав, передайте привет Руслану. Так, Духонкину, он тоже пограничник. Руслан Духонкину, привет. Гранцу, братану, от всей души. Я тоже про вас рассказываю своим друзьям, Призывала за вас голосовать на выборах. Некоторые спрашивают, ну когда уже революция? Блин, вот что не спрашивают? Надо, надо делать и не спрашивать. Силы отдавать все для того, чтобы это случилось. Агитировать, пропагандировать. Понятно, что все спрашивают. Все спрашивают друг у друга, когда революция хотят. В общем-то, если бы все друг с другом договорились, как мы тогда, 5-го, 11-го, да, то все получилось бы. То есть, для того, чтобы люди победили, они просто должны выйти, их должно быть много. И все, больше ничего не нужно. Так, слава это голова, да, вряд это голова. Они ждут ну, кто-то сделает все за них, пишут. Ну да, есть такое дело. Всегда, всегда предпочитаю, так сказать, уступать место героям. Сегодня о вас хорошо отозвался журналист Березин. Спасибо ему большое. Вообще э, отзываются обо мне хорошо крайне редко различные журналисты, как вы понимаете, по той простой причине, что одни работают на путинцев, другие э, себя, так сказать, причисляют к либералам, ну то есть получают деньги от всяких Чемлезовых и прочих-прочих. То -прочих. есть те же самые путинцы, только вид сбоку. Поэтому только свободные люди могут отзываться нормально о Мальцеве. Только свободные, желающие свободы. Сколько стоит сотовая связь во Франции? Ну, я пользуюсь таким тарифом, что у меня 20 евро я плачу в месяц, и все, все у меня подключено, все включено. Это не только сотовая связь, это интернет и прочее, прочее. Но нужно вам сказать, что это не для всех. То есть если приезжают граждане, которых не имеют никаких французских документов, то у них очень все тяжело. То есть тут совсем другие тарифы, совсем другие расценки. Франция в этих делах очень, так сказать, страна жесткая. Почему я не знаю. Дянислав, помните, вы сравнили э, стих про Китай, не могли бы напомнить. А сочинили стих про Китай. Я не помню, я же сколько стихов сочинял, так на вскидку не знаю. Так, если подумать, если вы намекнете о чем там, то. Ну, многих своих стихов я не помню, честно говоря. Сказал и все, и забыл. И думаю, иногда думаю, вот, я там как чуть ли не целую поэму выдал. Я помню, и даже песенки какие-то вот, в 14 или 15 году насчет прекрасной маркизы. Вот сейчас у меня «Расстреляйте», я не вспомню, что я тогда пел. Тарковский сказал, что он спонсирует новую газету. Ну, что ж. Я думаю, что не только он спонсирует новую газету. Им же надо как-то отмазываться этой новой газете. Они поэтому, конечно, берут деньги еще и у Ходорковского. Так, вам надо на французское ТВ. Кто же меня туда пустит на французское ТВ? И что я могу французам сказать по французскому ТВ? Дядя Слава, видели, как на коленях стоят за надбавки? Да, ну, как раз меня просили прокомментировать. Я завтра в эфире прокомментирую. Только достойные умные люди вас ценят. Дураки не в счет. Ну, не только дураки-то. Там же, вы же понимаете, есть и масса умных людей, которые заряжены и действуют как враги действуют вопреки для того, чтобы проводить в жизнь ту операцию, которую проводит ФСБ по дискредитации Мальцева, соответственно, по дискредитации идеи народовластия. Обратите внимание, все те предложения, которые я делал они были, как говорят, популистскими, а сейчас во многих странах эти популистские предложения работают. Не я это предложил, это предложили Макрон, Трамп и прочее, прочие. Слава, вы говорили, что вы марксисты и анархисты, это одно и то же, абсолютно это разные вещи. Конечно нет, ну... Если говорить о марксизме и, и о анархии как идее, то на верхнем уровне, да, это одно и то же, на самом верхнем уровне, об этом как бы марксисты и Ленин говорили, иды да, говорили анархисты многие о том, что главная идея тех и других это бесклассовое общество в котором нет государства. Это главная идея. Поэтому в данном, так сказать, контексте, да, это можно считать, что одно и то же. Но пути к этому абсолютно разные, да. То есть анархисты не показали пути к этому. марксизм показывает путь, да, хотя тоже он обрывается вот на этапе, так сказать, капитализма, да, и борьбы с капитализмом, на этапе революции. Но, по крайней мере, нарисована дорога, как к этому идти. То есть, когда это происходит, то есть, когда меняются общественно-экономические информации и так далее, как это происходит и прочее, прочее. Поэтому это очень легко сейчас нарисовать уже отсюда из будущего, так сказать. Привет из Тюмени, привет. Когда планируют открыть границы во Франции... Да и в целом в Европе. Вы знаете, вроде как открывают границы, да, но, но, но, но не сильно открывают. Поэтому я думаю, что 18 числа они планировали во Франции, по крайней мере, принять окончательное решение. Хотя я думаю, что его не будет по вопросу границ и карантина. Я думаю, что все равно этого не будет. Участников Бессмертного полка арестовали, видели? Нет, не видел, надо посмотреть. Так. Расскажите анекдот про рыбу, про какую рыбу. Вы конкретно имеется анекдот, э, имеется в виду, я много анекдотов про рыбу знаю. Вячеслав, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие работы. Не вижу пульт. Чего? Господи, для молодежи вообще нет, а для молодежи нет вообще нет работы. Вообще сейчас катастрофа. Да, ну понятно. Я думаю, что и с каждым. Днем с каждым годом все меньше и меньше для людей будет работать, не только для молодежи. К этому надо было готовиться, понимаете? То есть страны, ни одна из стран, ни одно из государств к этому не подготовились, а могли бы подготовиться. А Вова, а Вова тем более. Он включил и все, и пошел назад. И если у других есть деньги, там ресурсы какие-то, ну как у Норвегии, например, чтобы подготовиться, чтобы какая-то часть людей могла заниматься творчеством, то в России такого шанса при Путине нет вообще, ни малейшего. А нужно было уже понять, что работы не будет никакой. Что будет, будет трактор работать, он железный. Но роботизация идет, какие люди, о чем вообще разговор. Живем сейчас в Европе, и правда здесь уже устарело то, что в России еще не построили. Да, абсолютно верно вы говорите. Как считаете, стоит ли сейчас сделать разбор Конституции? Имеется в виду сравнение старой с новой. Что именно изменится? Люди старые не знали, а на новую многим плевать подавно. Главное, и всем надо объяснять, что главное новшество, которое появилось в Конституции, да, и на самом деле оно не в Конституции, это узурпация власти Путина. Путин все, уже давным-давно не президент. Давным-давно не президент. да, То есть, он сам себя поставил. И если говорить о тех изменениях, которые они вносили, там, продлить срок его полномочия. Не 4 года, а 6 лет. То есть, народ за это не голосовал. Это они сами поменяли в Конституции. А 14 марта, видите, он подписал вообще новые условия. Теперь он может пожизненно избираться. Да? Ну, что можно сказать. Вот об этом и надо говорить. Что это главное? Как публикация гитлеровцев на сайте... Бессмертного полка реабилитирует нацизм. Как юрист прокомментировать, пожалуйста, никак не реабилитирует. Это обычный троллинг, совершенно уголовно не наказуемый. То, что они придумали, что это первая часть, их там 354 й да, или какая-то там со значком один, они могли все еще угодно. Придумать, что эти изнасилования или убийства могли. Абсолютно такое же отношение имеет это к реабилитации нацизма, как, я не знаю, к мародерству, например. Но если им надо было что-то к воинским делам как-то подтянуть еще там, к войне, могли бы мародерство приписать. Да? То есть абсолютно никакой связи нет. Это не преступление, то, что люди сделали. Это просто степ. Они постебались. Что вы будете делать с деревнями после революции? А что делать с деревнями? Деревни сами должны, так скажем, выживать или умирать. Все в этом как бы. Ну, в этом весь смысл, понимаете, в этом весь смысл. То есть, те люди, которые хотят работать, мы дадим им все условия. То есть, у них не будет никаких налогов, мы обеспечим их техникой, мы дадим им землю и так далее. И это при условии, да, что такие люди найдутся. Да? Потому что, ну, первое, конечно, один из первых декретов, это декрет о земле. Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. То есть землю мы должны давать ну, предварительно на три года, да, обязательно с пролонгацией, потом на пять лет, а потом в вечное владение. Ну, можем право собственности оформить, но первоначально обязательно на какое-то время может быть на два года и три года да? то есть в два этапа а потом за давностью владения человек становится хозяином этой земли, нас вполне бы это устроило, если бы у земли был хозяин, и этот хозяин эту землю обрабатывал, да? то та земля которая находится у всяких шуваловых там путинских всяких дружков, у всяких родственников Медведева, у мамы Володина эту землю бы мы изъяли безусловно изъяли бы так что национализация Земли это один из первых декретов. Национализация раздачи производителю. Реальному производителю, не тому, кто там сидит где-то в Лондоне, а за него какие-то бутраки пашут. Нет, такого не получится. Но если где-то есть районы, ну, где земледелие достаточно тяжелое, ну, например, за Волжье. То есть, откровенно, ну, там посели, в лучшем случае, собрали по 7 центнеров с гектара. Ну, еще, что такое 7 центнеров с гектара? Зачем вообще мучиться? Так, поэтому, ну, там может ничего не получится. Целину поднимать мы не будем, это точно, да. То есть, новые агро, так сказать, технологии предполагают э, выращивание сельхозпродукции, даже вот, домах многоэтажных, да, специально сейчас, вы видите, в Китае новые программы по строительству неких, так сказать, агрофирм многоэтажных в виде небоскребов. Поэтому все зависит от людей. Все зависит от людей. Что мы их накормим, я даже не сомневаюсь. В Питере мы открыли и опять закрыли. Вячеслав, как вы думаете, может ли человек сам осознавать, что он сходит с ума? Были случаи, когда да, когда осознавали люди, что сходят с ума, но вообще, как правило, человек не понимает именно отсутствие критики мышления, и есть признак психического заболевания. Что делаете дома? Выходите куда-нибудь. Это логично. Люди будут без работы, а как же жить? А вот здесь как раз и должно было заводиться это государство. То есть наша идея какая? Человек, не, не все люди имеют право на работу, да, но все имеют право на достойную жизнь, зарплату и так далее. То есть все имеют право на бесплатную медицину, бесплатное образование и прочее, прочее. ну и естественно достойную жизнь, включающую в себя нормальное человеческое жилье, не с сортиром во дворе и так далее. И все остальные права, то есть такой человек не должен, как, относительно того, кто работает, быть ограничен в правах. Нужно понимать, что те, кто будут работать, это как бы, те, кто особыми какими-то качествами заслужили. Ну, конечно, это будет не завтра. Это не завтра будет, но к тому будет все двигаться, понимаете? И если на первом этапе после революции нужны будут все, и мы гарантируем, мы можем обеспечить всех работой, по крайней мере, лет на пять, да, то потом я сомневаюсь, что такое будет. Будет регулярная замена людей на механизмы, на роботов, на технологии, на программы. Поэтому мы должны сделать все таким образом, чтобы эти люди не были ни в чем ущемлены. И, занимаясь творчеством, были очень э, востребованы, очень нужны обществу. Так что многие люди э, будут управленцами, как это не парадоксально, да? А правда, что в 90-х пенсии не платили. Да, задержки по пенсиям были очень большие. Это, вот эта публика, которая с Чубайсом очень любила это делать. То есть деньги были. Деньги были немалые. Но их держали в банках, потом месяц через 2-3 выдавали. Представляете, какие проценты набегали, когда там было 280% годовых. То есть есть масса народу, которые сделали на этом целое состояние. Вчера говорю с позиции с другой стороны готовы присоединиться к нам очень хорошо очень хорошо спасибо. Так что если есть какие то вопросы пишите под видео в youtube канале народовластия. строчка для волонтеров туда можно совершенно спокойно писать и получить ответ. Привет, Садыгея. Привет, Адыгея. Артели вырыв будут в будущем, они нужны. Так, вы понимаете, вот будут механизмы, будут роботы, будут программы, но огромное количество людей, энтузиастов будет заниматься тем, чем занимался человек испокон века. Будут ловить рыбу в артелях, да? Ну, будут ловить? Конечно, будут. Хотя будут там какие-то роботы, которые... Но все равно человек будет таким образом трудиться. Даже не из желания там что-то зарабатывать или вылавливать рыбу. Ну, а потому что это такая мужская работа. Потому что люди... Масса людей, которые воспринимают это как творчество. Люди будут мыть золото. Будут? Конечно, будут. И что, мы должны им запретить, что ли? Да пусть моют сколько хотят. Вообще никаких ограничений у нас не будет на этот счет. Ну, пошел, домыл, сдал, в скупку его сдал, какая разница, куда угодно. Там говорят, вот они там им спекулировать будут. Да спекулируй, пожалуйста, нам-то какая разница. Это сейчас они не спекулируют, погрузили в самолет и увезли в Англию. Да? Так что, нет, препятствовать этому не будет никто. Новосибирск, Иван разочарован, сторонники движения, еще месяц, и будут с нами. Очень хорошо. Привет из Иркутска. Привет, Иркутска. Вячеслав Пишет, имеет ли Донбас право на самоопределение, каково ваше а, мнение? Спасибо. Ну, давайте возникла та ситуация, которую, помните, мы предвосхищали еще в четырнадцатом году, 15 -го апреля. да? 15 апреля и нужно понимать, кто такой народ Донбасса, а нация имеет право на самоопределение. Народ Донбасса это нация, не знаю, вы знаете, вот тут сложный вопрос, поэтому все эти вопросы должны обсуждаться. Я открыто могу сказать, что вот как-то рассматриваю Украину и Россию, ну, украинцев и русских единой нации абсолютно единой и поэтому когда говорят о самоопределении но ну, предположим те люди которые рассматривают украинцев и русских как разные абсолютные этносы, да, как абсолютно разные нации, тогда там все ясно, да, тогда любая нация имеет право на самоопределение. Вопрос, например, о Крыме, да, там большинство русских, да, если русские и украинцы это разные народы, значит Русских гораздо больше в Крыму, и они имеют такое право на самоопределение. Правильно? А вот в Донбассе я бы не сказал, что это так. Там украинцев гораздо больше, чем русских. В ЛНР, в ДНР и так далее. Поэтому, ну я из Крыму бы не подошел с таким вот инструментом, да, оценки. Да? Поэтому, прежде всего, я рассматриваю украинцев и русских как братские народы, как единый в прошлом народ, да, поэтому я бы хотел все-таки договариваться по всем этим вопросам и хотел бы, чтобы не было никакой войны даже в принципе, и даже обиды никакой не было. Я понимаю, что сейчас обиду очень трудно стереть, но мы постараемся. На днях, которые коммуникации говорил что есть сомнения в Навалину. Так он агитировал людей голосовать на сайте, где госуслуги, и надо там регистрироваться, как вы думаете, его забирал кто-то. Ну а смысл какой? Вот, ну зарегистрировалась масса людей там на каком-то сайте госуслуги, и что такое? Вот они все попали на карандаш ФСБ, так это вся страна должна попасть на карандаш ФСБ. Все же знают, вы что думаете, фейсбошники не знают, что Путин люди ненавидят. Ну, каких-то конкретных людей они могут прессануть. Всех, что ли, они прессанут? Конечно, нет. У них, они не в состоянии. Вон они по уголовным делам, по артподготовке, у них там списков этих миллиард. Всяких разных списков, да. Они еще всех посадить могут. Так это всю Россию придется сажать. Они рассчитывают, ФСБшники, прессовать, так сказать, активистов. Самых активных. У ну, это да, чтобы другим не повадно было. А какой смысл собирать через Навального списки? Представляете, сколько у него людей? Там миллион, наверное, будет, как минимум. Да у них не ни сил, не средств не хватит разобраться, скажем. Просто даже пообщаться, просто даже допросить, как -то. не хватит сил. Поэтому в данном случае Навальный для них абсолютно бесперспективен. Как помощник. А вот как э, э, враг их, он очень перспективен. Очень перспективен. Он поднимает такую волну жуткую. Вы что, думаете, ради таких списков они готовы такую волну поднять и прекратите. Нафиг это им нужно? Они слушают каждый телефон. Если бы им нужно было собрать там сведения о всех ненавидящих Путина, они бы давным-давно собрали. Вернее, я думаю, что они собрали просто такого количества людей очень много. Поэтому Навальный очень интересен нам, как борит с путинским режимом. Очень интересен. Он достаточно талантлив. И у него большие перспективы. Слава, какой пистолет тебе больше нравится? Ну, пистолеты мне нравятся такие, с которыми я знаком, из которых долгие годы стрелял. Потому что память механическая, это очень важная тема, да? Память рук так... Поэтому я люблю пистолет Макарова. Так, что -то... Смотрим, сейчас кто-то добавляется. А тут уже 48 минут надо уже уходить в эфир, так что прошу прощения. Будем продолжать такие. Всем привет из Карелии. Привет. Так, я подключил, а что-то никто не подключается. Так, о, сколько вопросов, а я не успею уже ничего рассказать. Вячеслав Вячеславович, здоровья вам и вашим близким. Вы очень нужны России. Спасибо. Так, подключение. Что-то ничего не подключается пока. Так. Так, так, так. Ага. Так. Пытаюсь кого-то подключить еще. Нет, все все слетели. Все соскочили. А будут в будущем воскрешать мертвых? Ну, я думаю, что процесс этот сложный. И тем более еще очень влияет на людей. Я думаю, что в того понимания христианского воскрешения мертвых, конечно, не будет. А продление человеческой жизни, безусловно, будет. Изменение человека, так сказать, для того, чтобы он жил вечно или почти вечно, тоже будет. Я думаю, что человек может перемещаться из биологической формы жизни в другую форму жизни. Человек прежде всего сознание. Что такое человек? Это руки, ноги? Нет. Руку можно отнять, ногу можно отнять, сердце можно поменять. Да? Какую-то часть там в мозгах нельзя поменять. Ну, значит, ее будут менять как-то поступательно. Как вот э, человеческое тело заменить на механическое. Делать это поступательно. То есть, э, не сразу. Если взять, вынуть мозг и поставить в это тело другой мозг, это будет совсем другая личность, даже если это будет искусственный интеллект. А если придумать какую-то субстанцию, да, которая ну, там, в виде силикона какого-то умного, да, то есть такой же мозг, только синтетический, и потихоньку менять отдел, как мы ногти стрижем, менять отдел человеческого мозга. Чуть-чуть, кусочек, другой кусочек. Причем у ну, человека в уме и твердой памяти, то в конце концов, когда через продолжительное время произойдет полная замена, личность не изменится. То есть биологического мозга не будет, а личность будет даже представлять. А потом совершенно спокойно можно будет, так как это уже не биологическая субстанция, эту информацию куда-то а, передавать на расстояние, трансформировать во что угодно. Так, собственно, оно и будет. Вы со мной, может, и не доживете до этого момента, но ближайшие поколения доживут 100%. И это не будет воскресенье мертвых. Так, так, так. так. Вот кто-то пытается подключиться. Уже времени нет, но я подключу все равно так. Напоследок просто обменяться рукопожатием. Здравствуйте. Добрый день, Вячеслав Вячеславович. Я очень рада э, с вами лично поговорить. У меня прям сердце стучит. Меня зовут Марина. Марина, очень приятно. Я живу 10 лет в Германии, но сердце все-таки за Россию болит, потому что у меня и мама, и родственники живут в Российской Федерации. У меня к вам такой вопрос. С мамой мы сегодня общались. Я агитирую всех своих знакомых, всех своих родственников. Но... Вашу программу я могла только взять из сайта ВКонтакте. То есть, это как бы ваш сайт закрыт. Понял. И, и, и хотела бы еще сказать, что эта программа написана, ну, скажем так, юридически немножко, ну, скажем так, неофициально. А, ну, я я или... не знаю тот вариант, который вы смотрели там. -а -а. Разные есть, в общем-то, всю мою программу очень легко найти в новогодней нашей программе, я ее зачитываю, но я понял, вопрос понял, поэтому на официальных наших сайтах в ближайшее время официальный вариант мы опубликуем. Это я вам обещаю, так что можно будет распространять. Спасибо, что подкинули такую мысль, так оно и будет. У меня все родственники, все знакомые спрашивают. Я, конечно же, все пытаюсь объяснить, но у меня, видимо, слова, извиняюсь, запаса не хватает. И поэтому еще хотел бы рассказать про Германию немножко, если можно. Да, а вот сейчас просто эфир на Ютубе. Может быть, мы туда отправимся. Сейчас Иван подключит и... Было бы очень хорошо, если бы вы туда подключились и там рассказали. На Ютубе сейчас у нас воскресник, так что я вас жду. Хорошо, Час... до свидания. Да, я наверное, не прощаюсь, Мокро -мокро. не прощаюсь. Так. Ага. А. Ну все, тогда переходим на YouTube. Спасибо, что смотрите. До свидания.